Короче, в городе Эмити начинается лето. А это значит лишь одно: девушки нарушают все правила фильмов ужасов. Шеф Броуди хочет закрыть пляж, а мэр такой: Да не, все будет ок. Просто не будем купаться. Так, городское собрание. Убейте! Две тысячи за голову! Давайте оставим ее в покое! содрал все ногти ну да я убью я приезжает Купер, рассматривает первый труп и такой это не грибной винт не коралловый риф и не джек потрошитель стоп точно не он ребят это не я В поисках мальчика они вскрывают одно акулу не он не он потом нанимают квинта и отправляются убивать челюсти нам нужно судно побольше казалось при гарпунете к ней бочки здравая мысль пока она не разослилась Квинта съедают а у шеф остается один патрон да пошло оно Ваша мамка взорвалась.